Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй расклад для знака рыбы на июль месяц. Вначале хочу поблагодарить Наталью и Лену за донаты. И а, хочу рассказать вам о том, что у нас несколько планет идут ретроградно в этом месяце. А, это значит, что мы должны а, притормозить свою какую-то деятельность вовне. Да, должны сконцентрироваться на себе, на своих каких-то задачах, на своих каких-то проблемах. Не на проблемах, а на решении да, каких-то задач и все, что будет в этом месяце выходить на поверхность в виде вот, вот задач каких-то, да, это значит, вот эти планеты именно на это нам и указывают, что обрати внимание, да, вот у, у тебя здесь, допустим, проблема, решай ее. У тебя здесь что-то недоделано, решай это, да, делай это. И здесь два будет выбора у, у людей, да, у всех. Либо вы идете как победители в, в этих вопросах, в решении своих задач, да, либо вы идете как жертва. А жертвы это люди, которые говорят, что я ничего не могу изменить, я ничего не могу решить, я ничего не могу сделать. Виноваты в том, что вот так все происходит, государство, политика, какие-то события мировые или просто события. Виноваты в этом там, родители, дети, близкие, начальники или кто-то виноват. Я ничего не могу сделать. Вот это роль жертвы. И у нас вот этот период ретроградности, он идет там до конца, почти года до осени, до октября, ноября. Это первый период. Потом у нас будет еще период до марта, да, и нам до октября нужно уже решить эти задачи, чтобы новый какой-то начать движение, да, в октябре, и в ноябре. Мы должны сейчас завершить что-то старое, да, мы должны дорешать. Если у нас там долги, мы должны их закрыть. Если у нас там по работе какие-то проблемы, мы должны их решить. Если в отношениях у нас тоже непонятны какие-то проблемы, мы тоже должны их решить. Вот где у вас что-то не ладится, вы должны на этом сейчас сконцентрироваться. И расклад мы будем делать э, по-новому, да, немножко сегодня. А, так как нас вовне все равно сдерживают, да, мы посмотрим, а на чем именно нам сконцентрировать свое внимание конкретно, да. И сразу возьмем три карты для вас, рыба, что, на чем вы должны сконцентрировать свое внимание. Первая карта – это тройка э, жезлов, да. Карта говорит о том, что вы должны... Вот остановка в этом месяце да, В каких-то вопросах будет именно для того Чтобы вы сконцентрировались на том Проанализировали, чего вы достигли К чему вы пришли Человек стоит на высоте, на горе Он пришел туда, молодец Он достиг уже чего-то да? Но он видит, что открываются какие-то новые совершенно перспективы Раньше он видел только эту гору да, И зашел на нее А с этой, этой горы он увидел какие-то новые перспективы Которые дают вообще другие какие-то шансы Другие какие-то возможности и карта говорит, сконцентрируйся на том, чтобы перестроить свои планы да, Поставить более, более, может быть, глобальные какие-то цели на свою жизнь, на свои достижения У тебя есть эти возможности Карта обещает успех Вторая карта шут Карта говорит, идут тебе новые возможности Опять же, да, вот которые с горы человек увидел, что такая прям шире в этих возможностях и вот сами эти возможности идут, да, тебе предлагается начать новую какую-то жизнь. Касается ли это работы, отношений, направления какого-то в работу, касается ли это семьи, детей, да, но ну, какой-то новый шаг, какая-то новая веха в, э, в жизни. И здесь нужно сделать выбор, очень важно его сделать. Лучше даже сделать иногда неправильный выбор по этой карте, но, но выбор нужно сделать. Вот как по старому, как бы нельзя оставлять, да. А здесь могут еще... Э, быть важными вопросами детей, потому что это детская карта, да? где дети чем занимаются, чем будут летом вообще заниматься, куда может быть поступают, или может нужно их там подтянуть по каким-то предметам, или просто нужно подумать, чем их занять, какие знания они могут за лето получить. Да? Важен вопрос детей. Третья карта, очень прекрасная карта, это двойка чаш, карта союза, любви, гармонии, каких-то договоров, контрактов, и на это надо обратить внимание, здесь нужно поработать, здесь нужно что-то на себя взять, какую-то ответственность, да, что-то подписать, возможно, и здесь карта, самое главное, как бы значение, это любовь, нужно наладить гармоничные отношения в себе, в семье, часто от этого зависят и все остальные успехи в жизни. Но это не только семьи может касаться, это может касаться, видите, там договоренности, это может быть и по работе надо с кем-то э, скооперироваться или пойти на компромисс. Э, это по отношениям в семье может быть или по отношениям с родственниками может быть, да? Здесь нужно вот с кем-то скооперировать. Карты вообще позитивные, хорошие, все они говорят о чем-то новом, о прекрасном. Но они требуют именно концентрации. Почему? Потому что вот Сатурн, он требует дисциплины. Хочешь добиться успеха, вот эти новые перспективы достичь, да, которые открываются? Нужно четко ежедневно, да, что-то делать для этого. Вот он говорит, напрягись, заставь себя, э пересель себя, может, ты этого не хочешь делать, а надо, да. Захотел похудеть, бегай, да, там, вставай каждое утро. Э правильно питайся, там, пей достаточно воды, да хочешь, чтобы дети там выросли, да, занимайся ими, добились там чего-то, занимайся, давай знания, каждый день что-то делай для них, разговаривай, общайся, направляй. Давайте теперь отдельно посмотрим на работу, на деньги, на отношения. Работа, тройка мечей. Что это может значить? У кого-то вообще может быть нет работы, да, у кого-то проблема на работе, кризис, на какая-то ситуация. У кого-то, может быть, если все у вас хорошо, карта говорит о том, что, может быть, надо заняться своим здоровьем, потому что сердце может дать о себе знать, да, кровеносная система, на это обратите внимание. Может открыться какая-то правда, да, может быть, кто-то за спиной у вас что-то говорил, и это откроется, может ну, просто вот, как будто откроются глаза там на начальство или на коллег, или на ситуацию на работе, или на организацию вообще, да, что-то вот как бы прояснится, проявится, и вам это будет, ну, может быть, не очень приятно, да, в каких-то моментах. Но осторожно, да, в общении, потому что по этой карте могут быть конфликты какие-то. И мы-то ставили вопрос о том, чтобы на что обратить внимание на работе, да, вот если у вас какой-то кризис или конфликтная ситуация, то вот надо, конечно, вот прийти к компромиссу, надо договориться, надо как-то уладить эту ситуацию мирным путем. Но все равно это даст какой-то опыт, это как бы в плане опыта, это хорошая карта. И карта говорит, не подавляя эмоции, потому что выброс может быть неожиданно на работе, может, вы долго кого-то терпели, и вдруг какая-то ситуация, и вы так выплесните все свои эмоции, да, неожиданно, для себя дальше, даже. Да. Следите за своей репутацией, в смысле, если вы что-то пообещали, да, выполняйте в срок, вовремя, если взяли на себя какую-то ответственность, обязанности, выполняйте это, потому что невыполнение, оно может привести вот к разочарованиям, каким-то не очень таким ситуациям позитивно может всегда вас думали, что вот у человека тест, а в этот э, месяц вы раз и где-то можете парковоться, да, будьте вот бдительны в этом вот плане. Вторая карта это деньги Паш Мечей. Э, карта тоже трат. И карта не зарабатывания. Карта именно трат, может быть, где-то бездумных, не очень.. Э, планируемых, да, вот по этой карте как раз совета такой, что планируй свои траты, да, следи за ними, считай все, обдумывай, а, строй какие-то вот планы на эту тему, сколько тебе надо, да, насколько тебе надо увеличивать каждый месяц а, доходы, чтобы ты не просаживался как бы вот в плане финансов, потому что все, если дорожает, а финансы остаются на том же месте, то получается, что мы беднеем, да. Здесь надо все продумывать. Ну и опять дети, да, финансово на детей, может быть, понадобится, потому что Паш Мечей ⁇ это дети. Ну и здесь еще имейте в виду, что за вами могут наблюдать, может быть, налоговая, да, все ли вы платите, проверьте, да, вовремя ли вы платите, не забывайте про это. Давайте посмотрим по отношениям. Карта повешенная, карта говорит о том, что здесь нужно брать на себя какие-то обязательства и ответственность вот на себя прямо, да. Если вы хотите добиться каких-то изменений по отношениям, если вы хотите, допустим, чтобы у вас все было стабильно, вы должны взять на себя, не знаю, какой-то, как это называется, обед, что ли. Вы должны сказать, что вот ради того, чтобы вот такого состояния достигнуть в семье там с детьми или добиться каких-то результатов, да, я беру на себя вот какую-то ответственность, я там, например, изменяю себе режим дня, там, встаю рано, ложусь рано, или я там меньше ем, хочу похудеть, хочу быть стройной, да, или я там достаточно пью воды, или я, допустим, уделяю время мужу, прямо, да, по... делаю какие-то вещи, которые он любит, создаю уют, вот атмосферу в доме, я чем-то жертвую, да, может, мне не хочется чего-то делать, но я делаю. И это очень важно в этом месяце, на это обращается ваше внимание, да, что здесь нужно чем-то пожертвовать, чтобы было все хорошо. Больше времени, больше энергии, больше внимания нужно уделять, да. И если вы, допустим, делаете какие-то дела, там, типа ремонта дома, да, карта говорит, и не можете, например, закончить давно ремонт, Карта говорит, ты либо это доделай в этом месяце, либо ты брось уже это, в смысле, вот просто закончи его, да, где-то пускай там что-то останется не так, недоделанное, но что это прекратится, в смысле, здесь надо закончить, завершить что-то. Что еще? Может быть, надо сходить, пожертвовать, там, не знаю, в церковь сходить в мечеть доцан, что-то пожертвовать, это тоже имеет какую-то благостную роль для ваших отношений, для семьи. Может быть, надо детям да, пожертвовать свое время и внимание, чтобы они добились каких-то успехов. Что еще здесь может быть? Ну, может, это духовное какое-то развитие, да, может быть, надо, чтобы решить какую-то проблему, надо на 180 градусов да, изменить. Взгляд свой на, на какие-то проблемы. да, вот Вы всегда решали определенным образом. А здесь нужно вообще с другой стороны посмотреть. да, По-другому как-то начать решать. И тогда все как бы разрешится. Давайте посмотрим теперь колоду мистера Фримана, который говорит о том, что может помешать и над чем тоже нужно поработать. Расплата и следствие, Кармы и причины. Вот такая вам интересная карта выпала. Расплата и следствие. Не хочу отвечать за кого-то или за что-то. Меня наказывают за что-то. Боюсь расплаты. По-моему, рыбам уже такая карта неоднократно что-либо выпадала если я не путаю. ну смысл здесь в чем? Если мы себя считаем виноватыми да, в чем-то, то мы получаем наказание. Здесь надо... Ну, если мы боимся... Вот эта расплата, мы тоже ее получаем. Здесь надо что делать? Здесь надо проработать это. Я что-то сделала не так, считаю себя виноватой, да, или, или виноватым. Я понимаю, почему это произошло, я сделала какую-то ошибку. Я сегодня принимаю решение, что больше я не, не веду себя так, не делаю этих ошибок. И все, я забываю про это, и я как бы не виновата. Все, я получила опыт, я это осознал или осознала, да. Я это проработал, и я изменил свою жизнь, изменил себя, и больше в такую ситуацию не попаду. Тогда расплаты не будет. Карма и причина. Хочу жить без проблем. Очень боюсь оступиться, совершить что-то плохое. В нашей жизни очень трудно э, не оступаться, потому что мы для этого и пришли в эту жизнь э, на землю, чтобы ошибаться, нарабатывать какой-то опыт. Да, это очень трудно э, не оступаться. Но. Когда мы боимся этого, когда мы думаем об этом, мы как бы это приближаем, да, мы как бы это, наоборот, создаем в своей жизни. Поэтому отбросьте все вот эти сомнения, все страхи, не бойтесь, все оступаются и все как бы получают этот опыт, это как бы на земле, это нормально. Хочу жить без проблем, ну это все хотят, конечно, хочу жить без проблем, что здесь можно сказать. Карма и причина. Все проблемы, они вытекают из прошлого. И проблема появляется тогда, когда мы в прошлом приняли какое-то неправильное решение. И когда мы понимаем, вот допустим, мы вот оступились где-то, да, но мы поняли, что именно вот наши вот такие действия привели к вот этим последствиям, да, и мы принимаем решение, что мы меняем себя и больше вот таких поступков совершать не будем или вести себя таким образом, то тогда в следующий раз мы уже не попадем в эту ситуацию. Поэтому, ну, как бы не создадим себе этих проблем. Давайте теперь посмотрим колоду «Трансерфинг реальности, которая говорит о том, как мы можем изменить реальность, меняя свое мировоззрение. И вам выпадает семерка души, футляр для души. Вот такая карта. И карта говорит о том, что ваша душа пришла в этот мир испытать счастье. Классно вообще, да? Так позвольте себе это, дорогие рыбы. Задача маятника втянуть вас в борьбу, но только вам решать, отдадите ли вы ему свою энергию. Например, какая-то ситуация, да, кто-то там идет, например, на конфликт, на работе там, или дома, да, или там с родственниками. Но пока вы не начали отвечать, пока вы не вступили в эту схватку, ну, у вас есть выбор, вступите вы или не вступите. Вы можете вообще на это никак не отреагировать. Вы можете пошутить и, и как бы, маятник провалится, не получит той энергии, которую хотел вот, негативной. Да? И это два очень хороших выхода из любой ситуации. Либо мы пропускаем мимо себя, это не наше, пускай что хочет, то и говорит. Либо мы это превращаем в шутку и реагируем на это позитивно, да, каким-то образом, если есть такая возможность. Вот, и этим мы переводим себя на лучшую линию жизни. И э, ваша душа раз пришла в, это, в этот мир испытать счастье. Вот мы и испытываем, да, в смысле, мы решаем, что я не хочу, бороться я не хочу, там воевать я не хочу, э, спорить, да, или ругаться, а я хочу быть счастливым, поэтому до свидания, ребята, да. Что еще? Найдите свою цель, соедините разум с душой, и вы получите все, что хотите. Имеется в виду, что когда человек идет по пути своего предназначения, ему помогает весь мир. Когда умы, и сердце заодно говорят, я хочу этого, да, и сердце говорит, я хочу. Тогда весь мир начинает помогать, и все получается легко. И для этого еще важно позволить себе быть достойным всего самого лучшего. В смысле, внутри себя считать, что я достоин этого. И как только вы заметите, что маятник пытается вас зацепить, вывести из равновесия, Просто усмехнитесь про себя и сбросьте важность, ну и ладно, да. Вот теперь почувствуйте свою силу и поймите, что вы сами можете определять сценарий игры. Одержав победу, вы получите свободу выбора. Имеется в виду, что вот все равно мы выбираем, да, вы выбираете а, свои реакции, что будет дальше. Либо я в эту игру вступаю, либо нет. И тогда у меня все хорошо. Дорогие рыбы, шикарный расклад. Я желаю вам удачи. Я желаю вам, чтобы вы а, вот эти перспективы свои увидели, поставили себе глобальные какие-то цели, да? чтобы вы увидели вот это новое, что и приходит в вашу жизнь, приняли какое-то важное решение, а, обратили внимание на вопросы детей, правильно там акценты расставили, да? а, с кем-то объединились, заключили какие-то договора взаимовыгодные, а, примирились, да, если была какая-то ссора, на работе, вот то, что вот последняя карта говорила, скорее всего, это ближе к работе относится. Да? Или пропускаем мимо себя, либо обращаем в шутку и делаем свое дело. Вот эта карта, она легко может замениться любой другой, если мы...